всем доброго дня с вами Алексей Федорцов в этом видео хотел бы осветить тему зачем вообще нужны специалисты по контекстной рекламе метаргетированной рекламе а, дело в том что у заказчиков у которых немного опыта работы а, в принципе в бизнесе и с исполнительными подрядчиками а, у них возникает такое субъективное мнение что специалисты Таргетологи, директологи и так далее, все вот кто занимается разработкой сайтов, повышением конверсий, что они ну, ничего особенного не делают, и их основная задача используя технические свои навыки сделать так, чтобы больше, больше большее количество людей пришло на сайт либо в группу социальной сети и так далее. А, и это крайне обобщенное мнение, которое на самом деле кардинально неверно. А, дело в том, что при а, создании а, правильном создании эффективной рекламы а, таргетолог директолог а, они работают над тем чтобы изучить целевую аудиторию в первую очередь а, и создать с другой стороны а, технические моменты которые позволят привлечь эту целевую аудиторию если дело касается контекстной рекламы то здесь задача спарсить ключевые слова которые максимально а, соответствуют целевой аудитории а, и на их основе составить плюс портрет целевой аудитории на их основе составить а, такие рекламные объявления а, рекламные тизеры а, совместить все это с посадочной страницей, на которую будет идти этот трафик для того чтобы аудитория которая приходит по этим ключевым словам а, с максимальной долей вероятности принимала решение оставить заявку позвонить либо обратиться в мессенджер а, что касается таргетированной рекламы да а, здесь а, Большую часть времени тратится на проработку целевой аудитории. А, то есть необходимо четко понимать, а, с какой целевой аудиторией мы взаимодействуем, какие боли этой целевой аудитории, в принципе, так же, как и в контекстной рекламе. И а, эти же более целевой аудитории должны быть на посадочной странице на конверторе, куда приходит а, весь этот трафик, а, либо на лид-форме, либо на группе социальной сети, либо в конкретном аккаунте социальной сети. А, после этого а, разрабатываются несколько вариантов тизеров, а, разрабатываются несколько вариантов а, текстов, подачи рекламных объявлений. Все это накладывается на целевую, на аудиторию в рекламной системе, где тоже несколько вариантов ее прописывается. А, загружается а, аудитория, которая необходима, которая посредством парсинга, либо аудитории потенциальных клиентов полученные от заказчика. А, составляются аудитории а, на основании интересов самой рекламной площадки. Потом все это а, внедряется в рекламную кампанию и запускается в тестирование. После этого отбираются максимально эффективные показатели по объявлениям, по рекламным кампаниям и по а, тем аудиториям, которые, которые были в работе. И после этого, что касается и таргетированной рекламы, и контекстной рекламы, после этого уже специалисты подкручивают, подкручивают, подкручивают рекламу на протяжении в принципе всего срока действия этой рекламной кампании с периодичностью, а, плюс к этому дают рекомендации по а, посадочной странице, если она имеется и если она не изготовляется на стороне а, исполнителя, подрядчика. Да. А, вот именно в проработке целевой аудитории и максимальном соответствии рекламного посыла целевой аудитории, чтобы увеличить конверсию, вытащить максимальную эффективность из этой рекламной кампании, вот именно в этом. И состоит суть работы технических специалистов, к которым, в принципе, как подрядчикам относится наша компания. И цель всегда сделать максимально эффективное усилие на вложенные средства. А это невозможно по умолчанию, когда мы просто там парсим ключевые слова, вставляем. Это ситуация распространена на фрилансе, когда заказчику пытаются лапшу на уши навешать, что вы заплатите там тысяч рублей, семь тысяч рублей, 20 тысяч рублей за определенное количество ключевых слов. А, на самом деле платится за эффективность рекламной кампании, должно платиться за эффективность рекламной кампании, а заказчики, которые не обладают опытом общения с специальными а, своими специалистами, да, то есть у них мало опыта они на все это на все эти вещи ведутся и за какие-то копейки заказывают разработку рекламных кампаний и по получают на выходе такие же копеечные результаты а, то есть а, вы должны четко понимать что а, готовый продукт специалистов а, рекламщиков и специалистов по изготовлению сайтов а, все это в совокупности и имеет конечную функцию это максимальное количество целевых обращений. А, ваша задача как бизнеса, как предпринимателя с помощью а, ваших менеджеров а, сделать максимальную конверсию в продажу из этого трафика и потом работать с этой целевой аудиторией на протяжении всего срока действия, максимально выжимая из них денежные средства. В принципе, а, вот это а, KPI специалистов по настройке рекламы а, ваш KPI как бизнеса это максимально выжать из этого трафика ну разумеется вы должны контролировать процесс создания рекламы и понимать как это примерно происходит а, иначе а, работая и сотрудничая с какими-то специалистами а, вас могут вводить в заблуждение у меня кстати на канале есть подробное видео Uh, то есть, uh, каким образом нужно контролировать специалистов, на какие показатели смотреть uh, и mm, о чем каждый из этих показателей должен вам говорить, что касается контекстной рекламы и что касается таргетированной рекламы. Фух, в принципе, все. Uh, на этом видео давайте закончим. С вами был Алексей Федорцов. Uh, ставьте лайк, like, если понравилось. Если не понравилось, пишите в комментариях, почему. Также задавайте вопросы. Uh, мои контакты прямые есть в описании к этому видео. До новых видео!